Здравствуйте, в этом видеоуроке я вам покажу, как можно будет избавиться от ошибки под названием службы, профиль, пользы препятствуют в ход То есть этот а, способ будет полезен для администраторов, которые администрируют а, домен и помогают пользователям. А для обычных пользователей они будут в курсе, что нужно делать и, а, администратору. Или если они имеют сами права административные, то они смогут это выполнить, посмотрев данный видеоурок. Также давайте начнем. А, при авторизации вы получаете такое а, сообщение. Служба профиль пользы препятствует в ход системы. Невозможно загрузить профиль пользователя. Чтобы от этого избавиться, ну, нам нужно зайти в систему под а, доменной админской учеткой или под локальной админской учеткой. Я буду использовать а, доменную а, мою учетку. Нажимаем ⁇ Мне пользователь ⁇,⁇ другой пользователь ⁇ Здесь прописываем а, логин. Учет наш и пароль. И нажимаем вход. Дожидаемся, когда у нас от, а, покажется рабочий стол. Здесь нажимаем пуск и прописываем Edit. То есть наш реестр. Его же мы запускаем от админской, а, с админской правами. После того, как у нас откроется, нам нужно сделать несколько шагов в нашей ветке. Это hk local Machine, software. Так, секундочку, еще найдем. Дальше Microsoft, Windows NT, Current Version и Profile List. После этого вы увидите много цифр. Смотрите, вам надо найти, где есть баг. То есть, баг это как раз ваша учетка. И такое значение имеет еще одна. Как бы... Папкам. Я надо папку переименовать в любое расширение. То есть я оставляю один. После этого мы убираем другой пак. Меняем здесь refCount на 0. Ставим 0. И state. Тоже ставим 0. Другую уже, которую мы меняли, можно удалить или просто ставить. После этого мы просто перезагружаем наш компьютер. Я позвонил пользователю. Он. Авторизовывается, проверяет, работает или нет. Как раз я сюда гляну, сейчас показываю. Сейчас пользователь ведет свой пароль и увидите, что данные несколько действий позволили эту ошибку убрать. Способ 100% рабочий для если у вас первого раза, точнее это повторилось, вы просто Данный Skify папочку вот эту, удаляете полностью и оставляете только ваш вашу учетку, где был баг. После этого у вас это больше не повторится никогда а, в этом компьютере. Это происходит скорее всего из-за того, что неправильно было сохранение какой-нибудь, произошел глюк в системе. То есть обычно это происходит очень редко, но бывает. А на этом видео урок заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, задавайте всякие вопросы. Надеюсь, вас увидеть еще раз. И всем спасибо и до свидания.